Много конфликтов с мужчиной. Что делать? Здравствуйте, мои дорогие. С вами Елена Алексеева. Когда много конфликтов с мужчиной, это говорит о том, первое, что вы недостаточно понимаете психологию мужчины, вы не знаете, как с ним взаимодействовать, а это должна знать женщина. Это так же, как водитель машины должен знать, как водить машину. То есть женщина, она для того и женщина, для того и хранительница очага, чтобы управлять отношениями. И если вы контроль выпустили и ваши лошади понесли вас к обрыву, то, конечно же, в первую очередь нужно схватить э, вожжи, да, схватить руль вашей машины и пытаться выровнять ситуацию. Да? То есть с отношениями ровно так же. Если вы не выровняете ситуацию, то она будет все дальше и дальше уходить из-под контроля. И мужчина либо сделает вас удобной женщиной, потому что он возьмет в руль э, поводья или руль вашей машины, или штурвал вашего корабля, да, и сделает все так, чтобы ему было удобно. А это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к тому, что он сделает из вас послушную девочку, которую ему с которой ему будет удобно, а потом, скорее всего, бросит, потому что ему станет скучно. Поэтому э, ни в коем случае нельзя отдавать штурвал или поводья, или руль ваших отношений в руки мужчины. Ни в коем случае. Если начались конфликты, значит, чего-то мужчине не хватает. Я, у меня есть такие примеры, когда муж на территории жены, да, то есть он пришел уже в готовую квартиру, которую жена купила еще до свадьбы, и деньгами складываются пополам. Ну, на продукты, на те затраты, которые есть, цвет, вода и так далее. И здесь уже э, большая ошибка женщины, то есть управляя своей машиной, она совершила громаднейшую ошибку, то есть мужчина, когда он э, мало того на территории женщины, так он еще хочет даст денег, хочет не даст денег, то есть ответственности на нем нет. И в этот момент он не чувствует себя мужчиной, то есть он чувствует себя ребенком около мамочки. От мамочек всегда уходят. Всегда. Будь это мамочка, которая родила, будь это мамочка, которой стала жена, стала играть роль мамочки, от нее тоже мужчина будет ходить, ему становится скучно, ему становится некомфортно. Он чувствует себя нереализованным, потому что на нем нет ответственности. И здесь эту ошибку достаточно тяжело исправлять. Здесь нужна очень хорошая подготовка, понимание психологии мужчины, как правильно сделать эти переходы мягкими, чтобы не было какого-то спора, нового конфликта или переговоров на тему «Так, я поняла, что я сделала ошибку, мы сейчас ее будем исправлять». Да? Нужно сделать таким образом, чтобы мужчине как бы было не совсем заметно, что э, что-то в его жизни меняется, чтобы это был плавный переход. И с какими-то плавными объяснениями на языке мужчины, которые ему будет понятно. То есть здесь это очень важно. Еще какие могут быть примеры, когда начинаются конфликты. Когда женщина выдохлась на работе, и она не оставила совсем энергии для своего мужчины, ему не хватает этой энергии, и он ее пытается взять любым способом. Так же, как маленькие дети, когда мама уставшая, не выспавшаяся, они начинают капризничать, потому что им не хватает маминой энергии, и они ее хотят взять любым способом, хотя бы э, плохо себя ведут, когда да, там мама накричала, уже какая-то энергия получена ребенком в этот момент. То есть мужчина может э, точно так же себя вести, э, требовать как бы, энергии, которой ему не хватает. То есть ну, на сегодняшний день все понимаем, что все женщины работают, да, значит, нужно обдумать, где вы можете получать эту энергию. Если вы очень много сливаете на работе, на домашние дела сливаете, на что-то, да, то есть хорошо продумать, где эту энергию получать, кроме того, что, того, что вы истратили, чтобы еще оставалось на мужа, да, потому что это большая вероятность, что это приближение к расставанию или к разводу или к какому-то серьезному конфликту, который вам не нужен. То есть женщина должна быть все время в ресурсном состоянии. Во-первых, в ресурсном состоянии очень круто жить. Это очень классное состояние, очень яркое состояние, счастливое состояние, неторопливое состояние. То есть это очень классное состояние. И вот из этого состояния нужно уметь жить женщинам. Тогда все складывается хорошо. И на работе почему-то все складывается хорошо. И с детьми, и с мужчиной все складывается хорошо. То есть здесь нужно посмотреть, да? возможно, что женщина там творческий человек, она в работу вкладывается прям там, с, с головой, да? там все хочет сделать в лучшем виде, еще перфекционисты, да, у большинства такой, не просто на работу сходила там, за то, что деньги платят, а вот прям вот вложила всю туда любовь. Да? Некоторые даже там, душу пытаются вкладывать, но этого не нужно делать. Да? То есть душу оставьте себе, любовь вкладывайте. Ну, когда всю любовь вложила свою работу, а мужу не осталось, тут тоже начинаются конфликты. Еще какие-то моменты бывают, когда мужчина и женщина неоднозначно развиваются, да? то есть один развивается, другой нет. Возможно, что мужчина там планирует какие-то новые переходы уровней на своей работе, и ему нужна тоже энергия на эти уровни, женская энергия. А женщина ее не додает. Да? Тоже начинаются конфликты, тоже мужчина начинает спорить. Еще бывают, когда мужчина видит мужественную энергию, он начинает конфликтовать, как бы видя в, мужчине, в женщине мужское. Да? Он практически соперника какого-то да? или другого мужчину и начинает с ним соперничать. В одной такой семье. Девушка мне рассказала, муж э, после каких-то там ссор сказал: говорит, я понял, почему мы с тобой ссоримся, мы с тобой власть делим. То есть женщина достаточно мужественная, достаточно много взяла на себя ответственности по финансам, хорошие заработки, и мужчина рядом с ней чувствовал себя некомфортно, и ему нужно было бороться за свою власть. Он не понимал, что просто возьми на себя ответственность, начни финансово быть успешным, и э, все, тебе не нужно ни за что бороться. Тогда женщина тебе поднимет лапки и скажет, да, дорогой, ты. Лучше, ты лучше меня справился с, с этими обязанностями, ответственностями. Это на самом деле, потому что ответственности, особенно финансовые, для женщины – это тягость. И не стоит все взваливать на себя. Но на сегодняшний день девушки это делают, потому что получена программа в ДНК от мамы, от бабушки, от родовой, которые… Там в 45-м году, 40 50 годы, когда мужчин не хватало и женщинам приходилось делать любую мужскую тяжелую работу. И с тех пор их дочери скопировали со своей мамой этот, эти убеждения, что нужно надеяться только на себя и все самой тащить. Тут же уже третье, четвертое поколение продолжают все это копировать. Но у нас все-таки... Не такая нехватка мужчин, как в 50-е годы. Здесь все-таки лучше. Здесь можно еще включить женскую энергию, получить все, что женщине необходимо от мужчины, найти своего мужчину. Но продолжают работать эти убеждения, которые нужно просто убирать из головы, трансформировать в их позитив, ресурс, во все полезное, что нам нужно для того, чтобы исполнялись ваши желания. Это много очень ресурсов в этом убеждении, его обязательно надо прорабатывать, иначе оно просто разрушает вашу жизнь и не дает вам возможности быть счастливой. Так что когда с мужчиной делите власть или вы боретесь, иногда это доходит даже до рукоприкладства. То есть в каких-то ситуациях реальные драки это только потому, что мужчина не видит женскую энергию в своей женщине. И э, это ни к чему хорошему не приводит. Вовремя нужно одуматься и менять себя. Девушки, также, также добавлю, что каждую неделю можно написать мне в ВК или в Instagram, где я быстрее увижу сообщения ваши, да, чем в Ютубе и записаться на безоплатную диагностику. Да? То есть мы там где-то 30-40 минут с вами пообщаемся, задам вопросы и расскажу о том, какие у вас есть белые пятна, какие у вас есть слабые звенья и какие нужно подтягивать. Хорошо, мои дорогие, если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и приглашайте своих подруг. Будем дальше разбираться с вашими вопросами и интересными темами. Пока-пока.